Внимание, расчет. Получен приказ ну, есть, на так. пусковые установки. Второй. Проконтролировать состояние пусковых установок. Есть. Доложить. Приказ на до пусковых установок доведен. Все по бою готовы. Задержек пуску нет. Приготовиться к совместным действиям. Есть. Внимание, расчет. Пуск. Есть пуск. На фолигоне полярно там